Если ты найдешь свою силу, заключишь с ней соответствующий договор, то они тебя в принципе из-под христианства вынут, помогут рассчитаться, скажем так, за то, что дали. Или по крайней мере, если этот долг мифический, мнимый, и то тобою придумали и тебе внушено, что это вследствие этих манипуляций ты приобрела то, что приобрела, то они фактически как бы проявят это дело. Да? Mm -hmm. Но это надо заручиться вот этой поддержкой, поддержкой этой силы. Фактически она у тебя уже есть, mm -hmm. да? та самая совесть, mm -hmm. то самое слово. Но, вот. Но тебе, я так понимаю, цена вопроса, чтобы знать наверное, mm -hmm. чтобы знать наверняка. Поэтому, безусловно, будешь искать. Будешь искать. Что касается творческого потока, да. находясь под христианским эгрегором, этот поток получить крайне сложно. крайне сложно. Прежде всего, потому что христианство не заинтересовано, как и любая религиозная эгрегориальная система, не заинтересовано, чтобы в этом мире появлялась какая-то новизна. Творческий поток это однозначно новизна. И они пускают его сюда как в спрыски периодически споротически, можно так Почему пускают они, так как по тому алгоритму, который сами считают необходимым, в какого-то конкретного человека, в какой-то конкретный эгрегор, в какую-то конкретную систему, или распылить этот поток хаоса, то есть поток двизны между всеми по чуть-чуть, чтобы в основной массе это дело было незаметно. То есть у них на каждый процесс, свои алгоритмы, надеяться, что он достанется тебе, это фактически надеяться, что ты сегодня джекпот выиграешь при условии, что ты билет не покупала, так сама по себе выиграешь, ну, шансов ноль. Старые боги, боги древние, которые в настоящий момент не проявлены в качестве религиозных культов, соответственно, заинтересованы в том, чтобы здесь какую-то свою структуру организовать. Организовать эту структуру они могут только лишь внося сюда должное количество новизны и эту, этот, этот поток хаоса преображая в материальный эффект. То есть КПД должен быть очень-очень высоким. Соответственно, старые боги, древние силы выбирают в качестве носителей своего потока, как правило, людей с очень специфическим сознанием. Оно либо должно быть магическое сознание, то есть абсолютно пустое, без своих предположений, как оно должно быть. Либо структурированная самой силы изначально, то есть сила рождает ребенка, да, ведет его там до определенного момента, там лет до 30-40, до потом структура сознания закрепляется, становится достаточно мощной, и потом через нее пошел поток. Стопроцентно вероятность что то, что выльется в материальной форме, оно будет того вида, которое надо силам, которые инспирировали рождение этого ребенка. как правило из сотни. Детей, рождающихся на подобном потоке, доживают до 40 лет как, как не, не более одного-двух, потому что таких, такие личности они вычисляются существующей эгрегориальной системы очень быстро и стараются умертвить еще в утробе матери, или побыстрее. Там. Ну, как, короче говоря, не, до, до того момента, пока их сознание еще мягкое, пока, пока силы не начинают с ними работать, значит, их надо нивелировать просто, да? потому что права эгрегора на них не имеют перестраивать их сознание под себя, они тоже не способны, значит, их просто надо уничтожить, поле снести, чтобы не с кого было проводить. Вот, поэтому, конечно, древние, древние боги они проявиться в этом мире могут сложно, то есть сложнее, с каждым разом все сложнее, сложнее и сложнее. Поэтому либо мы работаем над своей подкоркой самостоятельно, то есть изменяя свое сознание, превращая его в магическое, да? либо сами занимаемся тем, что выискиваем подобных людей, подобных детей и каким-то образом доводим это, защищаем, по крайней мере, до определенного момента, чтобы их не изничтожили. И тем не менее эта сила она будет хотеть себя проявить в обязательном порядке другое дело, что каждая сила каждый бог может пройти только через специфическое сознание, потому что не пойдет он абы через какое. Если он видит, что пропуская поток энергии и информации через какое-то определенное сознание, на выходе он не получит стопроцентный КПД или того диапазона, который ему нужен, является минимально допустимым, он просто не войдет. Ты сколь не призывай эту силу, да, она скажет, ну тут выхлопа не будет, а если будет, он будет такой, что лучше не надо вообще никакого, чем такого.. Вот, Возможно, сила эта и есть у тебя, и Бог Он тебя видит, Он тебя ведет, но ждет до того момента, либо пока сознание структурируется, то есть встанет, закрепится окончательно, либо пока ты произведешь необходимую манипуляцию, которую делаешь сейчас, приближающую его к эталону для проведения этой силы, этой мощи. И вот тогда творческий поток пойдет. Иногда творчество открывается у людей в 50-60 лет, что называется, откуда что берется. А ведь именно к этому моменту произошли последние подвижки в сознании, и матрица сознания стала такой, какой нужно силе. И она в него резко начинает пускать этот поток творчества. То есть, что такое поток творчества? Это поток хаоса, поток новизны. Какое сознание справится с хаосом? А только. это шизофреническая доля которая не имеет своего мнения относительно, как оно должно быть. Поэтому любой творческий человек, это немножечко сумасшедший всегда, именно по этой причине, и не, не надо этому удивляться, это обязательно условие игры, ты не должен быть прагматичным, потому что прагматика, это структуризация своего сознания под существующую систему, имеющую необходимость выживать именно в ней, а хаос не пойдет через такое сознание. Не пойдет.